Я уже работал в Новороссийском морском торговом порту. Но у нас практически все, кто уволились, мы там все работали. И 13 августа приходим на работу и говорят, Сережка, Костин погиб. Мы с ним служили вот в 95-96 год в основном, когда совместно были. Сергей всегда, он приходил поздно со службы, он всегда находился в подразделении. Вот я никогда не слышал от Сергея ни одного грубого слова в сторону личного состава. Вот он, когда он стоял задачу, ну, у него еще жилка была того... Профессионала, которые начал еще с Суворовского училища, к каждому подходил, именно подходил вот душевно, к каждому. Не то, что общую массу, а к каждому душевно подходил. Это точно, абсолютно точно. Я не знаю, как его называли ребята, но к нему душевно относились. Абсолютно душевно. Я узнал очень хорошо именно вот в боевой обстановке. Это январь 95 -го года, город Грозный. Он командир был седьмой парашютной парашютно-десантной роты. Он командовал ни одного слова паники. Абсолютно. Он, Я-то прошел Афган. Я-то, в принципе, знаю, как эта вся кухня происходила. Ну, мы знали до этого, что произошло с Майкопской бригадой, что произошло с другими подразделениями. И вот мы с ним пошли. Да, все мы сделали, все великолепно, абсолютно. Ни ранено, ни убито у нас не было, никого абсолютно. Ну, таких вот разговоров, какие то вот, знаете, ах, ох, там, а друг чего, не было ни у кого, ни у него, ни у кого из нас не было, абсолютно. Дорогая мамочка, поздравляю тебя с днем рождения. Прежде всего, желаю здоровья, счастья, долгих лет жизни. Желаю, чтобы все проблемы решались благополучно и в себе обходили стороной. Чтобы в твой день загаданные три желания, как в сказке, сбылись. С утра до вечера не стихал вам бокалов шампанским. Чтобы Татьяна испекла пирог. Чтобы со всех сторон сыпались поздравления. Я пока временно в Дагестане, но вы все же не огорчайтесь, не волнуйтесь. Скоро буду в Новороссийске.